Гадочный обычный где Нету? Вот как электронные. Электронные. Нормальные. Так, всем привет. Пишите как звук. Привет Игорь, привет. Ну чего, как дела? Время, смотрю, в несколько минут еще. Решил запустить немножко раньше, потому что кто его знает, чудо как, тут начать. Переключусь на главную камеру. Ну тут совсем не легко. 5 минут еще есть. Да, Иван Васильев, это я пока что еще. Сейчас немножко подожду, чтобы народ собрался. Вот, из пяти вы. Где я? Я недалеко возле Октябрьской площади. Буквально там десятки метров от начала от места начала мероприятия. Вот немного времени, так я жду. Встречи с кандидантом. Ты вообще хоть когда читаешь название, там, название, описание? Болван! Хотя знаешь, Иван, ты в чем-то даже немножко прав. И возможно даже и будет встреча с комендантом в некотором смысле, как ты говоришь. С, например, с комендантом этого, как его, ближайшего робота. Как все запущено, смотрите. Видите, сколько? Прям вон на площади там все заполнено. Ну, это как бы не удивительно, Потому что, потому что, э, потому что, вот там, а я вам сейчас покажу, видите, вот там, где переход, этот дом. За этим домом там находится резиденция самого Лукашенко. Официальная. Здесь вот Александровский сквер, а тут э, дворец профсоюз. Значит, да, погодка такая так себе не особо. Сейчас какой-то дождь моросит. Непонятно. А, так, вот здесь дворец республики, пока я смотрю, еще никого нету, еще никого не видно. Хотя, в принципе, уже пора начинать. Так, с 57 минут. 57 минут. Что ж, пойдем. Так, вон там стоят какие-то люди, я не знаю, они ли это или нет. Подойду, спрошу, посмотрю. Вот здесь народ стоит. Самого цыгана натурального. Да-да-да-да-да, его самого. Вот там я не снимал, там, короче, ну все, такая. Вот, я смотрю, стоят люди. Да, это наши, походу. Ребята, северинца пока не вижу. Вижу Леонида Кулакова, вижу против шевелюру Ольги Николайчик мы подойдем поближе, поглядим. Вот тут люди всякие снимают, как, как бы да, подойдем, спросим, посмотрим. Здорово, народ! Здорово! Здорово. Вот Здорово. О, а о, прикрою, о, о, всем может, привет! А что, Я Павла сегодня пока. не будет? Слышите? Так, вот, народ здесь стоит. Початок дорог Беларуси. Так. будет. посмотрим что тут у нас сейчас так. что тут у нас написано свободу будет ясне видите какая дерзкая дерзкая вылазка там вот за этим самым домом вот за этим сквером находится резиденция президента зале тут мы видим развернули плакат буквально вот в самом центре жесточайшая по своей дерзости мероприятие. Здравствуйте. Тоже пришли посмотреть. Вот. Так, я не знаю, это все люди, кто пришел или нет. Вот защитный центр резинации контролеры от правозащитного центра весна без журналисты безусловно журналисты как же без них наши коллеги проветание землякам прочните семенск вас республики. слоняются плохо видно рот посмотрим что кому обращение к проезжающим то есть видно это же самый центр понимаешь э -э ко всем короче ко всем кто слышит к журналистам то есть это же будет снимать на камеры потом будет перепостить всякие белца радио свободы нагины там и все а к людям которые проходят по тротуару проезжают это самый центр минска проезжают на машинах они Видит это все проезжая, то есть надпись по поводу уболицы причетных. К тебе, по крайней мере. Ты-то это видел, точно. А это согласовано. Конечно, нет, ты что? Когда такое было? Такое согласовано? Конечно, не согласован. Я ж про что и говорю. В чем суть дерзкости выходки? Поскольку это, конечно, не согласовано. Лучше поодиночный пикет. Ага, одиночный пикет а -а -а. просто будет говорится, не, не потесть. Вот, флаг европейской белокуси, портреты Святослав Баранович, Михаил Ижемчев, Геннадий Федорович, Игорь Ковник. Вот, пока мы видим процесс на трех покатах. Филипп, слушай, а что это не будет э, Павла? Я, он же вроде у себя делал пост, а я думал, он придет. Понятно. Понятно. Вешние еще не видно. Что значит не видно? Они тут как раз первые. Вот, смотри, вот, видишь, целая формат. Все, Тут все оцеплено вокруг. Вот, видишь, все снимают, снимают, снимают. Там, там, если посмотреть ГАИ, на углах, там какие то есть, но ну, это же самый центр, вот смотри на другой стороне, видишь, вон, вот на Александровском этом, вон там, сейчас проедет машина, вот, видишь, да, вот здесь, как их нет. У меня, знаешь, Иван, иногда такое ощущение, что ты вообще не смотришь, не слушаешь и не читаешь, вообще ничего, и я вообще не понимаю, что ты тут делаешь в этом чате. АУ, это самый, самый центр, это самый центр города, недалеко от резиденции, несогласованная акция. А ты спрашиваешь, есть ли тут всякие там представители силовых структур? Ну, конечно, есть. Они как раз-то первые здесь будут. Ты можешь не прийти сюда или я. Они точно придут, даже если вообще никого. Летаю, Борн, витаю. Палац Республики. акцию. Почему вы пришли сегодня сюда? Ну, я думаю, как, поддержать вызволение белорусских политвязней. Ну, да. Спасибо большое. Можете что-нибудь добавить? Я сейчас еще расскажу. То, что у нас есть политвязни, то, что нам требуется за их заступаться, это выник того, как работает вся наша репрессивная система в нашей державе. У этой репрессивной системы один архитектор, Лукашенко. И пока не будет не идти с минусом, у нас будут и наступные политвязи. Хотя это не скажут, что их не требует не требует про них сказать. Но справа политвязи можно выразить только одним админственным, выразивавши все справы, все проблемы нашей державы. Окей, okay, а что okay, вы можете пожелать простым yeah. людям, которые смотрят? Сейчас идет у нас смотрят пока 19 uh, человек. Загадать well, про то, что... Вот еще будет Украине начинается... Спросил измереть, то оно может коснуться кожи. Когсти оно коснется при фалькованных справах там, раз Хабар, я верховец. Когсти, коли он за когосты заступится и даст по голове штатскому милициенту. Когсти просто зато, свою громадянскую позицию, я законался этим а На что вы рассчитываете, по, вот, проводя такие акции? То есть, что вы ожидаете? Какая ну, цель? На, Наша справа нагадать про то, что проблемы есть, а, пол... и что ее требует ухаживать. Э, ну и у, так само. Каб люди ведали, что они кому-то потребны, чтобы про их а, не забыли. Добро. Люди также спрашивали в чате зрителей наши, задавали вопрос, а нельзя ли было бы сделать одиночные пикеты, например? То есть ну, это более безопасно как для участников? А, не, по нашим законодательствам немае никакой разницы, какие твой пикет одиночной цене. Если этот пикет один. не заявлен за него, у его у не нет романа до злова, и он тягнет за собой все то, что как и массовый пикет, как митинг на 100 человек, я митинг на 100 тысяч, когда не справа, что чем больше людей выходит, чем больше людей не боится, тем меньше вероятность, что до удельников будет нечто выживать, надо штрафовать нечто А добра. а почему сейчас они, а например, перед началом этих европейских игр, когда будет больше внимания? Режим спробует час от часа угуляется со свою демократизацию. Мы с на то, что... Пожалуйста, как? Мы с на то, что Макшима как бы показать, что нечто в Украине меняется. И родгульными Макшима был вызван на Спасибо. Николай, может быть, с есть что добавить? Ну что хочу сказать, что я вышел в первую очередь подтримать Станислава чтобы и он помогал анархистам обороняться в Шунявых. Я сам анархист, и лишу, что его вот недавно перевели на турельный режим, так званый, укрытый. Вот. И это видовочная полность системы, зато я что он рабил за то, что не побоялся, скажем так, дать отпуску милицианту, вот. И тому, конечно, я лишу этого от того, как бы выйти сейчас на площадь под машиной покарание, затримания и э, выказать солидарность. Что вы рассчитываете в результате вот, проведения такой акции? То есть просто показать, вот там я уже спрашиваю людей, они говорят, главное напомнить людям, чтобы они не боялись показать о том, что у нас есть проблема политзаключенных. Для меня Фурсмане, это... Для меня это акция это справа Гонору. Я не различиваю, что их после этого выпустить, что громадство резко одумается, почнет там память из прополитвязне. Нет. Але я, это моя особистая позиция, я хочу вывести и показать, что мне особисто не пофиг. Что мне все равно. Как бы что с ним, где он, и я готов их так само разыковать в деле этого человека. Вот для меня эта акция это особистая справа гонору. Спасибо. Так, посмотрим. Что будет у нас дальше? Последим за исходом. Это как бы только начало. Так, посмотрим в другую сторону. Вот наблюдать сны. Вот здесь также стоят люди, журналисты, большое количество. Ну не очень, но такое приличное. Собралось. И конечно, конечно, конечно через раз вот 40. там вы видите кучкуется у них своя тут тусовка репостите репостите цикавая за вами приеду что значит приедут а вот тут уже все стоят тут уже все готово смотри видишь, сколько там на александрском этом вон Видишь, головы там торчат, вот, вон там их целая толпа. То есть все уже давно приехали, все ждут. Вот, понимаешь, суть такая, что необходимо, необходимо, да? А... Сейчас, подождите, уменьшу картину. Я сегодня как бы брал поменьше оборудования, чтобы, так сказать, ну, не тащить лишнее. В принципе, если бы были ботинки без шнурков, я бы тоже, наверное, надел. Но, увы, нет. Так вот. А... Кто писал по поводу того, что там приедут когда или нет, уже все давно здесь, это самый центр Минска, все оцеплено, подготовлено. Вопрос в том, что им надо дать порезвиться, то есть, ну, чтобы был факт мероприятия, чтобы потом за что-то наказывать. Потому что нет мероприятия, за что наказывать. Кто те люди в синих жилетах? Это наблюдатели правозащитного центра «Весна». Они приезжают на все акции для того, чтобы фиксировать нарушения, так сказать, и следить за тем, как проходит э, там задержание или что. Ну, то есть э, потом помочь людям, передать им визитки, то есть ну, чтобы они могли обратиться за помощью, если против них э, оказывали какое-то воздействие, на... нарушали их права. Такие дела. Вот сейчас ждем. Пресса, силовые структуры. То есть их, по-моему, даже больше, чем прессы. Э, все стандартно тогда, с любительскими камерами. Люди тут ходят. Вот, видите. Прием, прием, шеф, что делать? Шеф, шеф, что делать? Шеф, все пропало. Конечно, нет, Иван Иванов. Иван ну, Васильев, конечно, да, нет. Ну, да, сбеглись обставины, что вот нашлись, сколько там, 11 человек готовы стать, и на годы, на воды для этого началась, ну, это такожие европейские гуни, я ожидаю, что будет решать прогрессные акты европейские гуни, для не выпустить спорта А Афридо, мне не нужна эта корочка, она выбита у меня в душе. Как, подожди, кто-то там говорил, э, не помню, кто-то говорил, что-то подобное. Как бы у меня оно отпечатано на совести, вот так. Вот. И Таня Чату Респект коту, да, свободу политгазни Да, спасибо большое Кстати, да, еще раз напоминаю Если у кого вдруг возникло желание Посетить данное мероприятие, я вам крайне Крайне не рекомендую этого делать Поскольку, в отличие от там всякого Не знаю, там Гражданской активности какой-нибудь Или даже кормления голубей Это мероприятие намного, намного более опасно И оно грозит жесточайшими Ниональными последствиями, поэтому Ребята, лучше смотрите видео и донатьте, да, скидывайте деньги, возможно, там на штрафы пригодится. Так что у кого есть, что за э, задонатьте, а то все-таки, ну, там, дорога, всякое такое. Лучше готовиться за год. Так, будем ну, смотреть, ждать, сколько все продается. Сейчас проходит... А зачем? Они сами подойдут. Люди ходят с камерой. Ты что, Фред, не помнишь что ли? Это бесполезно. Они делают свою работу. Делаем свою работу. Возьми интервью. Есть вариант получше. Перейти на ту сторону, вот за тот дом. вот ну, ты знаешь, Фридом, ты же в Минске живешь. И зайти взять интервью у всетемнейшего. Слушай, твой прогноз, какого опытного эксперта по таким мероприятиям? Твой прогноз? Ну, ну я у тебя спросил, друг, что скажешь. Прогнозом. Ну, прогноз по мероприятию. Нет. Когда будут брать, а сколько жестко, и сколько всех разберут или нет, как будет. Ну, я думаю, на меньше ситуации. Ну, журналистов. Пусть еще секрет на телебашине сколько Судельник за 10 человек. В принципе, ну, визуальные символики обещаны для стартопола. И самое важное для прогноза, уже я предположил, что сегодня Денису Меркумовичу дали штраф 40 базовых. Я помню, с гипсом, с... Да, да, да, 8 сегодня я только сюда приехал. Там дали 40 базовых. Хотя у Дениса, разумеется, там... А за что? Ну, их заложили не подпраткование, не пытались... Небыто не в субботу, ну, подчас оборону прорабатывал, бы и быто он не подпродковал все там милиции. То есть, ну, подчас за все это было провинтивное затримание, как бы его сегодня не было. Ну, так они думали, что он сегодня пройдет, але Денис, ну, а Леон, ну и он не, не хотел сюда исти. Подчас за все он бы не пришел, ося, но я Его провинтивное затримание, потому что, его, ну, зауважная персона. Понятно. Ну, все, да, витро протестов. 8, ну и то, что сегодня отпустили одного человека, это как раз таки показывает, что худшей изумсе -за, э, за эту акцию будет меньше, чем 10 человек по 10. Человек. Понятно. А кого отпустили? Сантья, ну, Рубановича. А, Рупанович отпустили, только, ему сутки метали. А штраф штрафом, да, башни. Да, да, кстати, напоминаю зрителям данного чата, поскольку вы смотрите мероприятие, вы тоже на нем присутствуете. Вам тоже по 30. Ладно, это была шутка. Так, расскажи трохи про политвязню, что за затремали... а за что затремали. А ну, Святослав Баранович, вот уже нам рассказывали. Он пытался отбивать анархистов в автобусе в 2017 году после э, протеста <порщик> Нидармоедского. Михаил Шепчужный. Сейчас мы спросим по по получше. Я знаю, насколько <порщик> это актер. Кажется. По поводу Игоря Комлика его судили Игоря Комлика и за то, что якобы там у них какие-то проблемы, там неуплаты налогов или что-то такое. Короче, ну, профсоюзная помощь международная, ее наши власти расценили как вот некие там финансовые средства, которые они там укрыли и все такое. По поводу других Тарас Аватаров. Тарас Аватаров, кажется, там вот держит кто-то... Я не вижу у Николая как что там есть. Может быть, да, по-моему, у него там... Или Баранович, или Аватаров. Ну, в общем-то, да, сейчас почему-то почему-то не было здесь портрета. Но у нас как бы сейчас еще находится за решеткой Олесь Юркойц, это Кревен, и еще находится Тарас Аватаров, которого обвинили, как говорят там в контрабанде, в Стравчатке, оружие или что-то такого. Ну, говорят, что это как бы нануманное обвинение. Он помогал украинцам защищаться от вторжения России, насколько я слышал да, об этом и ходят такие слухи, ну, возможно, Гобня там подозревает, что значит, он хотел бы организовать там какой-то тренировочный лагерь молодежный или что-то такое, поэтому они посчитали его опасным и навесили на него там всяких обвинений. Так что такие дела. Сейчас про Жемчужного еще спросим. А расскажите про Михаила Жемчужного. Вот вы держите его портрет, за что его задержали, собственно говоря. Я на вот докладно не ведаю, потому я часом ну, не чекаю так докладно, а? но только вот уж... А Нет. то я немножко знаю о личности Жемчужного, но хотелось в чате просто спрашивать, за что политзаключенные сидят. Я как бы рассказал, что знаю, думал переспросить по поводу Жемчужного. Ну, ваши же, хлопцы, уже ведут... Расскажите скажите а по поводу Жемчужного, что Ну, за Жемчужный заявлялся правооборонцем ЮКИЗа и, и оборонил право военных. И на койке мне ведомо, там была справа об незаконном доступе до информации. И он спрабывался доведаться от милициантов до статистику по порушению прав сняволенных по поправочных установках. Ну, я не башу в этом еще мол, скажу, ганебного. Человек бронил ты, кто больше за все, мол, кажущий попробовал в этой обороне а вы есть волосы на воду за здесь не за шинцесса правы у них таксана и справы и не треба порушать да спасибо да по поводу святослава бороновича он защищал анархистов то есть он был в автобусе ну с акции тоже возвращался какие-то люди ну, переодетые милиционеры, как потом выяснилось, в штатском, не представляясь, без удостоверений, напали начали вязать анархистов и вообще людей там, посетителей этого, ну, вернее, как это называется, пассажиров, да, пассажиров, автобуса, метролебуса, я точно не помню. И, значит, он, ну, понятно, у них никаких знаков отличия нет, он там врезал как-то, ну, по незнанию, естественно, они ж не представлялись. Потом, через полгода его нашли, схватили, арестовали, оказалось, что его там искали, на него завели уголовное дело. Ему грозило до 6 лет. Дали три года за это. Это как бы вот украинцам, особенно тем, кто смотрит в части, чтобы они поняли, какая у нас ситуация. Потому что некоторые говорят, вот чего вы так куропаты там мягко защищаете, чего вы там не поджигаете покрышки и прочее. То есть, понимаете, человек ударил непонятно кого в гражданской одежде. Ему дали три года за это. Ну, как бы вот так. Время у нас сейчас 18 минут, уже идет акция 18 минут. Посмотрим, чем все это закончится. Да, лайкайте репост, делайте репост, расскажите друзьям об этом. Позовите всех, спроси сколько все времени платят. Блин, Фридом, ты не помнишь, покурапат, никто не отвечает, они молча будут стоять, или они могут тебе что угодно с головы сказать. Но это, беспол... это бесполезно. Сколько им плать Это они будут потом меня спрашивать, сколько платят. Так. Все, сделаем еще проход. Все пока находятся здесь. Пресса, э, прозащитники весна наблюдатели, да. Э, в отличие, например, от акции 3 июля, которая проходила возле парка Челюскинцев, здесь пока все достаточно мирно. То есть там, э, как только... Свободу вязням! Свободу Свободу свободу, вот, свободу, свободу, Вот, сейчас мы видим... свободу! свободу! свободу! свободу! свободу! свободу! Свободу парит весня! Свободу палет весня! Свободу палит весна! Свободу палит весня! Так, всех ждут, пресса, пресса фоткает, товарищи майоры, все ждут. Что будет дальше? Так, а чего же ты их не выпиваешь? А я снимаю. Какие так само пришли сюда, судыка просветлять эту подвергу. Мы ведаем, что журналисты так само находятся на первом крае боротьбы за свободу любых людей. Любые незалежные меды находятся на первом крае боя. Мы дякуем Турбаю, у них так само зараз ее стяжкости. Мы дякуем карты 97, якая никогда не забывает про вытвязну. Мы, что будем отбивать любой тиск на любые незалежные меды и попробовать, когда их тиск не смысл снялся, когда тиска на них не было. Живей Беларусь, Белорус. и Белопану и Новому Часу дякую, мы всех присутствуем. Свободу ХАРТИ 97! Живи. Свободу ХАРТИ 97! Ну, шо, так, ну вот, блокад э -э, сворачивают, посмотрим, что сейчас будет. Сейчас будет самое интересное. Расплата. Так, вот. Блокат сворачиваю. Называю его. Называю его. Называю его. Называю Называю его. Называю Называю это блог Серый код а? на YouTube. Сейчас стрим идет. Еще около 30 человек нас смотрит, присутствует. Так, так, давай, давай, Я их предупредил. Зрители тоже присутствуют, тоже по 30 базовых каждый. Так, раз. ну вот, локаты свернули. Сейчас, наверное, будет народ расходиться. Посмотрим, дастся ли нам дойти. Но, как говорится, это центр, тут удивляться нечего. Вот там, видим, находится эмблема Белтереком, палац Республики. Вот там оцеплено там ГАИ, то есть со всех сторон тоже. Вельми сумма, что людей нема. Ну, блин, знаешь, это я же говорю, что... Это такое мероприятие, что только самые отбитые, самые смелые, как бы я тебе сказал, даже самые отчаянные, нет, смелые это не подходит, самые отчаянные готовы сюда идти, поскольку ну, это абсолютно несанкционированное мероприятие. И в отличие, к примеру, даже от того же кормления голубей, здесь нет толпы, как там. То есть там ты присутствуешь в толпе, тебя не видно, а здесь ты фактически стоишь на виду, вот как третьего было. То есть все на тебя смотрят, тут... Товарищи майоров больше, чем протестующих собственно, тут вокруг все оцеплено полностью, вот ходят, там стоят смотрят, то есть, ну поэтому знаете как вот фридом работает ты знаешь, что было, если бы он сюда пришел? подумай, догадайся итак свернули все плакаты сейчас мы пойдем вот пошла Ольга Николаевич даже не знаю, за кем пойти отпишите в чате, за кем лучше пойти такое было бы. В лучшем случае прислали бы, просто потом могли бы прислать бумагу на работу, как сделали многим-многим, так сказать, когда, например, была акция 25 марта или там другие, и уволили бы потом. Или, например, сразу задержали после и дали, к примеру, там, сутки или штраф. Вариантов может быть много, хорошего ничего. Так, вот здесь стоят «Весна», Такси, да ну ты что? Но если ты меня задонатишь, то пожалуйста. Я предпочитаю школу, если такси это сильно дорого. А это для большинства. Сейчас поговорим. А мне подаровали Или это самое то шумо. А что теперь? Куда теперь в Индуизии раз нас не хочет затремиться наша родная милиция. Все, как бы, акция закончилась, да, официально? Всем спасибо. Долучайтесь все до нас. Да, да, да. А я еще хочу додать, распосудивайте там информацию, более какие там улетки, газеты. Ставьте лайки, репосты, видео, расскажите. Графически там Да, не забывайте про политзаключенных. Так, насчет театра. Кто-то говорил про театр? При этом какой театр? Ты имеешь в виду? Палац профсоюзов тут вон есть, а вон там есть дом, дом офицеров. В принципе, как бы я вижу, что и все а, так. Люди расходятся, кто куда, пресса, все как бы домой, ну, и я таким образом тоже, наверное, пойду куда-нибудь потоплю. И поговорю заодно с вами. Там сзади много товарищей майоров, поэтому я лучше пойду в эту сторону. Ну, не знаю, пока на вокзал, не на вокзал, куда-нибудь. Акция кончилась, что мне там стоять? Все вот уходят, мы видим. Сейчас. Э -э, расходится народ. Народ расходится. Э -э, можно поотвечать на вопросы? Я думал, что, конечно, будет немножко подлиннее и пожестче. Ну, оказалось вот, вот так вот. Вот, народ уходит, все уходят. Вот, активисты идут. Я сейчас пойду, пожалуй, вместе с ними. Пой так. Так, так, так, что у нас тут? Пойди, потуси на небе Задонать мне сначала. А, ну что? А, мы уже здоровались, кстати, с вами. А? Я уже вернулся, просто я там стоял, а теперь поснимал Нет, стрим, торчат, вернулся. Торчат, торчат, торчат. А, перчатки. Ну вот, что-то как-то мирно все прошло. Я думал, будет жестяк, будет покруче. Нет, кто его знает, как будет. Но ну, что Протоколы нам уже 9 уже выпишут, а -а -а. Кажет, нас, нас это не страшит, нас не нашли кого пугать, нам не страшны ни аресты, ни суды, ничего. А мы хотим об... поднять, тоже, будем да. глаза открыть, что то, что мы, есть у нас в стране, какая есть несправедливость. Просто опять же, вы о власти, что-то власть, невелетимная власть. И каждый чин, скажем, не то, что невелетим, еще воровская. Каждый чиновник ведет себя в грудь и кричит, я самый честный. Но почему-то этот самый честный чиновник оказывается в тюрьме. Это как понимать? Или у нас все чиновники такие, по которым тюрьма плачет. Или только избраны туда. А, это, Леонид, а там есть выход, в переход, там, в метро прямо там или нет? Мы э, идем на носок идем. Перейдем. А, понятно, ладно. Окей, хорошо. А чего так мало людей, как вы думаете, пришло? Почему всех не интересует эти проблемы в политике? На кухне а, вот а, говорят много, говорят на кухне, на самом деле. А когда уже выйти и показать, на площадь выйти, люди боятся. Некоторые Возможно, некоторые работают на учебе. Вот как бы так. Хорошо. Так В принципе говоря, раз такое дело, можно микрофон тогда и отключить. Да, я включу просто от этого. Блин. От динамика. Ну тогда метро. Кстати говоря, я вот думаю дальше, что там как. Куда лучше идти? Сразу туда или куда-нибудь еще? вроде раннее пока. дворец профсоюзов, дворец республики. Все оказалось как бы на удивление мирно и быстро. Пошли, дружи. Да, пошли. Стрим пока веду, не хочется завершать. Сильно короткий получается. Быстро все как-то разошлось. Так, ну ладно, хорошо. Тогда мы стрим заканчиваем, как бы все завершилось. Я спускаюсь в метро, тут все равно, наверное, связи не будет. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, делайте репост, ставьте лайк и не забывайте как бы про донаты, если хотите.